Это жах Центр места полностью в огне Итак, подх буду подходить к дому, который рядом с моим, который обстреляли сегодня. Вот, вот, последствия. Вот это вот последствия. Вот это вот, вот это вот братская помощь от вас, русские. Вот это вот так вот, стрельнули в стену. Сгорели автомобили. Сгорела трансформаторная будка. Вот смотрите, что вы наделали. Вот, дорогие мои русские друзья. Вот так вот. Вот так. Вот это. Это рядом. Я тут совсем рядом живу. За вот этими домами стоит мой дом. Вот так вот. Вот попала в квартиру. Вот. Прямое попадание Там хоть живы, живы хоть люди вот. Смотрите Братья мои, сестры Вы говорите, к этому сло Ну вот к этому и пришло Вот вот автомобили Вот у него горит габарит Ох, попало в машину, ребята Девчата вот посмотрите, попала вот в эту вот машина. Я впервые такое вижу уже в живье. Только в фильмах смотрел. Вот сюда попал снаряд. Второй снаряд попал вот туда. Вот, вот все последствия, мои друзья. Вот это вы пришли нас освобождать. А такие вот дела. Низко незко. Вулиця холодно-бурська. Точніше те, що від неї залишилось. Теж хотів на Ось так виглядають будинки після того, як їх не бомблять. Русські фідораси. Суки. Ненавиджу, блять.